Наша цель ⁇ как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, чтобы они жили полноценной, интересной и насыщенной жизнью. А вот наша, наша, наша компания дает возможности, огромные возможности всем а повысить свой жизненный уровень. Что же такое идеал М? Это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и, конечно, выгодное партнерство. Остановлюсь на гарантированных выплатах. Сегодня вы заработали, сегодня вы поставили на вывод и сегодня же вы получили свои заработанные денежные средства на, на ваши платежные системы.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 На основных площадках у нас есть реферальная программа на два уровня в глубину. А выплаты у нас в каждом столе. Циклы короткие очень. Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все 100% деньги распределяются среди партнеров. 100% все деньги идут от партнера к партнеру. Пополнение и вывод у нас со всех карт Российской Федерации. Подключен пайер-кошелек Money, Подключена фрейкасса и есть внутренний перевод между кабинетами, что облегчает работу наших команд. Вывод у нас ежедневно, как я уже а, м -м, говорила, и выходные, и праздничные дни. Вебинары по маркетингу у нас проходят ежедневно, кроме воскресенья. Есть сервис с инструментами для онлайн-бизнеса. Есть Чаты и, и есть прямая связь с нашей администрацией. А, остановлюсь на начну с того, что наша Компания Идеал М Это сообщество взаимопомощи и благотворительности И бизнес начинается с чего? Да, конечно, с заполнения профиля Ребята, пожалуйста, обращаю ваше внимание еще раз Зайдите в свои кабинеты Посмотрите, правильно ли у вас заполнен профиль Правильно ли прописаны ваши кошельки Куда вы будете выводить свои заработанные деньги Просмотрите еще раз уроки по кабинетам И сделайте, если у вас не подключена страница у нас у каждого в кабинете есть сервис баннер. Подключите свою страничку ВК, пройдите регистрацию в этом сервисе и подключите, масштабируйте свой бизнес. Ведь без рекламы деньги печатает только Монетный Двор. А мы с вами интернет-предприниматели и мы обязаны давать рекламу, давать информацию со своих страничек о своем бизнесе. Ну и конечно хочу поздравить всех наших миллионеров. У нас уже на сегодняшний день 9 миллионеров. Видим цель, не видим преград. Только идущий, а дорогу финансы в разделе финансы как я уже говорила у нас подключена касса плей кошелек и перфект мани сбербанк любые карты работаем с любыми картами российской федерации есть внутренний перевод наше сердечко нашей компании это кланопад это программа общеглобальный, неуправляемый, автоматический маркетинг компании и с двумя видами дохода. А, следующая площадка, это Turbo Манибокс. Вход а можно начинать с 1250 рублей, и доход не ограничен. Партнерская программа на 5 уровней в глубину. Это, ребята, можно на этой программе зарабатывать не только тысячи, можно миллионы зарабатывать турбомани это площадка вход на нее составляет 4500 рублей с первого стола доход не ограничен и 6 структурных клонов летят клонопад идеал м банк вход открыт первый стол точно так же как и во второй и в третий стол у нас нет ограничений ни в доходе ни в выводим первый столб идеал банки можно заходить тысяча рублей а доход на этой площадке не ограничен 6 структурных клонов летят в клонопад а идеал м банк вход идеал м мини вход полторы тысячи доход не ограничен партнерская программа работает со второго стола на два уровня в глубину переход в идеал м макси идеал м макси Вход 15 тысяч, доход не ограничен. И партнерская программа работает на два уровня в глубину. Переход на фабрику клонов. Фабрика клонов, две независимые программы на мини 1000, вход на макси 10 тысяч. Клоны за спонсором. Микромани, вход 500 рублей, переход в идеал М-банк и идеал М-мини, реинвесты за спонсором. А Максимани, вход 5000. Плюс переходы в «Идеал М-Банк», переход в «Идеал М-Макси» и реинвесты за спонсором. «Фасттрек» – это две независимые программы. Вход на первую программу 750 рублей, на вторую программу – 7500. реинвесты за спонсором. дубли Макс» э, – это две независимые, неуправляемые программы. Вход полторы тысячи и вход 3000 на другую программу. Структурные клоны летят в клонопад. И в разделе «Партнеры» отображаются партнеры до третьего уровня в глубину, и плюс находится ваша реферальная ссылка. Я хочу обратить ваше внимание на то, что многие партнеры у нас не знают, где находится наше пользовательское соглашение. Оно находится на главной странице сайта. И если вы еще не, а, не ознакомились с нашей офертой, я всем советую, а те, которые, партнеры, хотят зарегистрироваться, прежде чем проходить регистрацию, открывайте оферты, знакомьтесь, и изучайте с, нашей, а, с нашим пользователем, соглашением и если вас не устраивает какой-то пункт в нашем пользовательском соглашении прекратите регистрацию и закройте ссылку на правила пользовательского соглашения я обращу внимание ваше именно на несколько пунктов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 вывести с кабинета больше, чем заработано, тоже невозможно. Участник осуществляет все свои финансовые операции по собственному желанию, а значит и внесенная суба возврату не подлежит. Администрация имеет право заблокировать любой кабинет за подозрительные действия, а также любые другие действия, которые могут нанести вред существованию развитию проекта. Кабинеты с логотипами других проектов, карикатурами, нецензурными выражениями будут блокироваться без предупреждения и возможности восстановления. Переманивая в другие проекты наших партнеров, одна жалоба – предупреждение, вторая жалоба – бан и выгоняем из чатов и блокируем кабинеты. Правильно поставленные цели всегда могут привести к большим результатам. Вы у нас можете заработать на и деньги, погасить кредиты, ипотеку. А можно заработать на путешествия, можно заработать на жилье и можно заработать на транспорт. У нас нет этих ни транспортных, ни жилищных программ. У нас есть то, что мы всегда пользуем, то, что необходимо для нас, это деньги. Деньги правят миром. И поэтому мы сегодня разберем вот такой вот у нас есть социальная площадка. Я начну сегодня именно с малой суммы, как говорит наша Елена Викторовна, мало вкладывать, а много получать. И у нас есть такая социальная программа, где вход на нее составляет всего лишь 500 рублей. Но на этой программе можно выйти на очень хороший доход. Итак, давайте. Перед вами всего лишь три рабочих кабинета, два рабочих кабинета, а третий стол – это полностью ваша зарплата. Но, как вы видите, что зарплата у нас есть и в первом столе. Во втором столе у нас это переход идет, а в третьем столе – это две выплаты идут вам на баланс для вывода. Вход открыт в любой стол. Можно старт своего бизнеса, начинать с любого стола. Первый стол 500 рублей, второй стол 1000, третий 2000. Как только первый партнер приходит к вам на это место, 500 рублей идут в накопительный баланс. Со второго партнера вы возвращаете 500 рублей на баланс для вывода. А вот третий партнер вам дает переход за 1000 рублей в третий, во второй стол. Первый партнер закрывает свой первый стол. И приходит куда? Он придет, становится к вам на это место. 1000 рублей идет накопление. Со второго партнера вы летите в Идеал М-Банк. Это наша м -м, тоже очень шикарная программа. У вас активируется автоматом первый стол за 1000 рублей. А если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне. Третий партнер вам дает переход за 1000 рублей во второй стол с первого и с третьего это 2000. И как только первый партнер закрыл свой первый стол, он приходит становится на второй, на это место. Идет реинвест первый стол по вашей броне. И активируется идеал М-мини за 1500 первый стол. Если вы там уже есть, то ваш клон летит по вашей броне на первый стол. Как Второй закрывает свой второй стол и становится к вам на это место. Вы 2000 получаете на баланс для вывода. Третий закрывает свой стол, второй, и приходит, становится на это место. Вы 2000 получаете на баланс для вывода. И давайте подведем с вами итог этой программы. Вы вложили всего лишь 500 рублей, заработали. Заработали вы 4500. Плюс ушли автоматом на две самые классные программы. Это идеал Мбанк и идеал Ммини. Вы с этими же партнерами. 3,927. Вы с этими партнерами. В идеал Мбанке прошли все три стола. Там тоже таким же точно три стола. Заработали 12 тысяч. Плюс там запустили по 6 клонов клонопад. Плюс в идеал Мбанк и Ммини прошли три стола. И заработали 25 500 рублей. Итого, давайте посчитаем, сколько? 42 500 рублей. Вот. С одними и теми же партнерами, с одной и, те, и той же своей командой, в которой у вас всего 27 человек. Вы заработали, вы прошли три программы. Очень круто, да? Очень круто и классно. Итак, идеал М, вернее, максимальный. Эта площадка у нас шикарнейшая. Вход на нее составляет 5 тысяч. А доход на всех площадках у нас доход не ограничен. Чем больше вы будете развивать свою первую линию, тем больше будут ваши доходы. Первый стол стоит 5000 тысяч, второй 10 тысяч, а третий 20 тысяч. Можно входить сразу на два, можно сразу на три, можно входить сразу на второй, можно входить сразу на третий. Это только все по желанию вашему. Как только к вам приходит первый партнер, 5000 идет накопление. Со второго партнера вы 4000 получаете на баланс для вывода, а за 1000 идет идеал м Активация первого стола. А если вы там уже есть, то ваш клон летит по вашей броне. А третий партнер вам дает переход за 10 тысяч во второй стол. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит к вам, становится на это место. 10 тысяч идет накопление. Второй пригласил точно так, как и вы, три партнера и пришел, стал на это место. 10 тысяч получили на баланс для вывода. А третий партнер вам дает переход за 20 тысяч на третий стол. Первый партнер закрыл свой. Второй стол и приходит становится. реинвест идет за спонсором на, на, на первый стол. И за 15 тысяч идеал ММАКСИ. Крутящая площадка, где за один круг вы зарабатываете более 3 миллионов рублей. Шикарнейшая площадка. Идет, если вы там уже есть, то ваш клон летит по вашей броне. А если нет, то у вас активируется первый стол за 15 тысяч. Третий партнер закрывается, вернее второй партнер закрыл свой а, второй стол и приходит, становится на это место. 20 тысяч на баланс для вывода. Третий закрыл, приходит, становится на это место. Опять 20 тысяч на баланс для вывода. И давайте подведем итог. 3.9.27. 3.9.27. 54 тысячи. Плюс в идеал М-банки 12 тысяч. И 6 клонов полетели в клонопад. Плюс здесь вы прошли 100, так, 160. 160 сейчас, ребята, подождите. Там 265 тысяч. Правильно. Там три столовые прошли на идеал М ММАКСИ. 265 тысяч. Вот и прошли. Вот и посмотрите. 27 партнеров, командных людей. Вы с этими командными людьми заработали более тысяч рублей. Круто, круто. Вот, такая вот, вот такой вот у нас в маркете. Нет нигде таких переходов и таких закольцов. Нет нигде ни в одной компании. Это единственная наша компания – мы, мы гордимся тем, что мы входим в пятерку самых лучших компаний э, во всем интернете. Самых честных, самых прозрачных и самых надежных компаний. И наша площадка FastTrack. Эта площадка имеет линейно шахматный маркетинг. Здесь два вида дохода. И первая программа, они просто стоят рядом, но они независимые друг от друга, эти две программы. Первая программа вход 750 рублей, а вторая программа на 7500. Это вы уже сами решаете, сколько вам нужно. Или мало денег, или нужно много денег. Но с первого партнера, как только вы приходите, приглашаете первого партнера и он у вас покупает эту программу вы получаете 750 рублей на баланс для вывода со второго партнера реинвест идет за спонсором открывается этот стол а вот с третьего партнера опять 750 на баланс для вывода здесь деньги полностью все идут вам на баланс для вывода четвертый партнер вы опять получаете 750. С пятого у вас опять открылся реинвест, потому что у вас вот три партнера стали, у вот стол закрылся, а в следующий реинвест уже у вас есть. И так до бесконечности. Шестой партнер пришел, опять 750 на баланс для вывода. Три партнера полторы тысячи, шесть партнеров три тысячи. А здесь, ребята, здесь 7500 на баланс для вывода. Первый партнер приходит, 7500. Второй партнер, реинвест этого стола за спонсором. Третий партнер, опять 7500 на баланс для вывода. Три партнера, 15 тысяч. Шесть партнеров, 30 тысяч. Девять партнеров, 45 тысяч до бесконечности. Но здесь еще есть одна такая фишка. Реинвесты, реинвесты идут за спонсором. И реинвесты от ваших партнеров будут лететь именно к вам. И если у вас есть уже закрыто это реинвестное место, а свободно вот это, то он станет реинвест партнера именно сюда. И вы за этот реинвест получите 7500 рублей. Точно так и на этой программе. Шикарная программа. Доход не ограничен ничем. Только может ограничить ваша лень. Крутись, не ленись. Бег по кругу. Сколько вам нужно срочно денег? Нужно что-то купить, лекарства, магазин сходить. Да пригласили три партнера. Пожалуйста, полторы тысячи пошли в магазин. Пригласили шесть. Пожалуйста, три тысячи пошли в магазин. А здесь, а здесь так это вообще круто. Очень круто. Кто не активировал, рассмотрите эту площадку. Здесь еще можно, ребята, на 750 рублей нарабатывать себе команду.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 Как можно больше общайтесь с людьми, особенно в социальных сетях. Люди и деньги в бизнес приходят через других людей. Необщительные люди крайне редко становятся успешными и богатыми. Ребята, чем больше вы будете давать информацию со своих страничек в социальных сетях, тем больше будет масштабироваться ваш бизнес. Развивайте свой бизнес, берегите его. Это ваши деньги, это вы должны беспокоиться. Не спонсор должен обеспокоиться о вашем бизнесе, а вы сами должны любить его, лелеять и развивать. Это ваш бизнес. Нельзя вернуться в прошлое, изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Спасибо вам огромное за внимание. Я желаю всем нашим партнерам успехов в достижении цели, поставленных целей. Я желаю всем-всем-всем активных партнеров и больших чеков. Благодарю за внимание. С вами была Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг».